Шорох за окном На ладон дышит старый дом Я в темноте И твой сегодня Выпью страх Голье серебро Все так по-детски и смешно Нет жизни валым, Перепачканных губах. Нет бесцвета тьмы I'm a rebel. В Алой Святой. На все, что под руком Ну, по глотку, сон готов